Цены на недвижимость в Сочи. Что происходит? Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске мы поговорим о ценах на недвижимость в Сочи и что же происходит на рынке. Сразу хочу сказать, что все сделки, которые у меня происходили в этом месяце, то есть с момента скачка доллара, с начала войны и так далее, все сделки у меня проходили по старым ценам. То есть кто-то поднимает цены, кто-то держит их на прежнем уровне, а кто-то их даже снижает. Это дело... У каждого, у каждого разная ситуация. Понятно, что рубль какое-то время обесценился, соответственно, цена пошла вверх. Это нормально. Но, повторюсь, кто-то продолжает держать цены. Пока не забыл, хочу сказать, если закроют YouTube, то у нас есть контакт. Ссылки появятся на экране и будут в описании под этим видео. Также есть канал Telegram. А также есть русский YouTube. Это так называемый ротюб, <смех> поэтому переходите, пожалуйста, туда. Будем выкладывать всю информацию пока везде, но если что-то закроется, то мы не останемся без связи. Следующее, о чем хотел сказать, это те предложения, которые продолжают выставляться нами, продавцами, по старым ценам. И хочу озвучить часть этих предложений. Значит, что-то новое будет, что-то старое, по старым ценам. Просто многие из вас не знают и вообще давно я ничего не публиковал, поэтому стоит вам напомнить. Значит, появилась хорошая студия с новым ремонтом в самом центре Адлера в жилом комплексе Плаза. Статус квартира. Стоимость 9 миллионов 200 тысяч. Идеально под сдачу. Площадь 26,8 квадратных метров. Все ссылки на озвученные мной объектами будут ВКонтакте, также будут в Телеграме. Поэтому заходите сюда, подписывайтесь, комментируйте. Ну, вы все знаете. В жилом комплексе «Курортный» есть у меня несколько предложений от застройщика «Альпика». Сразу хочу сказать, что этих предложений в «Альпике» нет. И вообще многих предложений, которые я вам озвучиваю, продаю их только я. В, значит, в «Курортном» 235 тысяч за квадратный метр. Есть 45 с небольшим метров, есть 47 метров. Кому интересно, звоните, пишите. В жилом комплексе «Бочаров-Маяк» есть несколько предложений. Есть квартиры с террасами от 7 миллионов за почти 40 метров. Есть со статусом квартира в жилом комплексе немецкий квартал. На какое-то время квартиру снимали с продажи, но я думаю, с продавцом договориться можно. У нее встречная сделка в другом регионе. В другом регионе ситуация с поднятием цен немного другая. Итак, общая площадь где-то 25 метров вместе с террасой, жилая 18, стоимость 5 миллионов 500 тысяч. Можно купить в ипотеку. Предложения будут в разных сегментах, поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Каждый тут для себя может найти что-то интересное. Продается готовый бизнес в Лазаревке, практически в центре. Это действующая гостиница за 85 миллионов. Когда-то она продавалась несколько дешевле. Но опять же, если вы придете с деньгами, я думаю, с продавцом всегда можно найти компромисс. В жилом комплексе Art White City хорошая угловая квартира 36,6 квадратных метров с новым хорошеньким ремонтом. Угловая, 5 минут пешком до моря 17,5 миллионов. Тоже очень хорошая цена для данного жилого комплекса. На улице Медовый цену подняли. Хорошая креативная квартира с таким дизайнерским ремонтом в стиле лофт сейчас продается за 21,5 миллион. Это новая цена. Квартира в самом центре Сочи, в районе Золотого Треугольника, прямо возле Зимнего Театра, 100 метров за 21,5 миллиона. с там. Если вы перейдете на контакт или Телеграм, там можно будет найти и фотографии, и найти, соответственно, ссылки на видео. Есть дом с видом на море за 20 миллионов в Лазаревском районе. Там несколько строений, подробности в вот, ВКонтакте, либо в Телеграме. Очень хорошая квартира, прямо в 50 метрах от моря, если быть точнее, это апартаменты в жилом комплексе Пальмира. Я думаю, за 13,5 миллионов ее можно будет купить. Это 30 метров с хорошеньким ремонтом, с балконом, вид в зелень. В общем, классная квартира. В жилом комплексе Анна закрытая территория, бассейн, спортзал на территории. 19 110 квадратных метров. В этом же доме ЖК Анна 45 метров за 9 миллионов 700 тысяч. Тоже с ремонтом. Друзья, где вы найдете такие цены? Ну, кто вам делает такие предложения? Это просто подарочные цены. Также есть в жилом комплексе Хобзоленд. Очень сильно снизили цену. 14,5 миллионов 98 квадратных метров с ремонтом двухуровневая квартира. 14500 При быстром расчете возможен торг дом на макаренко друзья 35 миллионов с ремонтом 425 квадратных метров земли почти семь соток очень много деревьев которые приносят плоды ухоженный огород вот вот такое предложение 35 миллионов квартира на бытхе 56 метров полноценная двушка 11 миллионов 500 тысяч с ремонтом, 10 минут пешком до моря, прямо рядом с санаторием Металург. Центр Сочи, жилой комплекс Кроку, 40 метров, полуторка, с ремонтом, с хорошим видом из окон, всего лишь за 21 миллион 200 тысяч. Почему говорю всего лишь? Потому что для центра Сочи это более чем адекватная цена. Так, что еще? А, 44 метра на бытхе, со статусом квартира, с двухконтурным газовым котлом, прямо возле 9 гимназии. И ремонт прямо такой хорошенький 13 миллионов кстати если вы ищете квартиру для бизнеса то данная квартира на букинге имела очень высокий бал 10 с половиной миллионов 30 соток земли с видом на море коммуникации по границе к участку ведет асфальтированная дорога 10 с половиной миллионов где вы найдете участок дешевле чем вот это предложение но если только у себя в регионе, где-нибудь, не знаю, ну, где-нибудь далеко, на севере. Южное море, фз объект, переуступка, при быстром расчете 9,5 миллионов. Даже можно будет поторговаться. Акт передачи можно будет подписать где-то в начале апреля. То есть дом прямо на предсдаче. Это первый корпус. А, на бытке а, Ясногорская, в панельке, в пятиэтажке, пятый этаж из пяти обновленный ремонт 7 850 полноценная однокомнатная квартира 32 и 4 квадратных метра я вам так скажу, что это далеко не весь список. Просто скажу, что у меня всегда для вас найдутся интересные предложения. Вы просто возьмите, позвоните, напишите на WhatsApp. Я с удовольствием отвечу на все вопросы. В общем, несмотря на то, что доллар значительно вырос, все стройматериалы подорожали аж до 60%. Несмотря на все это, на рынке недвижимости Сочи были, есть и будут интересные предложения. Я вам так скажу, что ценопада ожидать не стоит, если рынок Строй материалов, строй материалы, долго не откатится на прежний уровень. Никакого ценопада не будет. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи, канал Волкстрит. До новых видео. Пока.